Здравствуй, господин ведущий. Привет, привет. Ну что ж, у меня для привет. тебя черный ящик. Мне кажется, ты знаешь, что нужно у -у -у. делать. Подготовь все. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, на самом деле пьем и угадываем красное сухое испанское вино Иван. Иван мне в этом поможет. Поприветствуйте Ивана, Иван поприветствует зрителей. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, донайте денежки. И вот здесь номер карточки и будет гораздо больше разных угадаек. Сейчас мы красное сухое все вино испанское где-то здесь. За 300? Абсоси у Где-то здесь за 700. Где-то здесь за 1200. Где-то здесь за 1700. Узнаем Попробуем. Вас. Под испанское вино у нас будет подзакусить испанский копченый продукт под названием хамон. И испанские черные масливы мы тоже для аутентичности используем на закуску. <кх> Какой твой любимый цвет, Иван? Желтый, синий зеленый или розовый я бы наверное, зеленого начал сомелье конечно из вас так себе Да, ролик на угадываю миски вот здесь и в описании ну однозначно это испанское вино я вот это чувствую это прям вот чувствую что хочется сказать у нас диас с синьорос и вкус 120 грамм знаешь сколько стоит вот этого всего 350 рублей. Мой гордик 700. Зеленая склепка 700. Ладно, я дам 1200. Да. Давай тогда следующую выбираю я. Давай синюю. Ну, что там? Бля, вот здесь цвет погуще, мне кажется, вот такой поплотнее. Сейчас попробуем. Разница есть. А я вот здесь скажу, что вот это 1200. Синяя это 1200. Вот 1700, да? 1700, да. 1700. Uh -huh. Пока так оно... На... Помягче, чем предыдущий. Давайте теперь, теперь ты ты выбирай. Желтенькая Давай желтенькая. Я же не зел ГБТ. Парни, слава богу, что мы не пидоры. Бля, вот это вот реально как-то по, по оттенку, на ну, что-то. Да такой же на свет. Да хрен знает. Вот так вот на свет падает. Но она бледнее, вот реально какую-то сангрию напоминает. Или так блестит. О! Нифига, тут совершенно другой запах. Тут хотя бы он есть. Тут, блядь, сладость. Вот сладкий запах такой. Бля, я без это. Без дегустации. а чё так можно было, что ли? Представлю, это 1700, это самое дорогое. Вот желтое самое дорогое. Оно, блядь, ванилию какой-то отдает, это, блядь, охуенчик. Но запах может давать и консерванты. По-любому. я все равно не откажусь от своего мнения. Это, это, это 1700. Запах-то есть, вот. По вкусу оно выступает, предыдущий, мне кажется. Я бы дал 700, наверное, это. Ну... Мое ну мнение. ты и дай. Мой вердик 700. Если мы предыдущие два допивали, так давай. Ну это допьём. давайте допьете. Допьем. Допьете. Да. Да. Я Но это сложнее пролетает просто мне. Вот от вкус. этого исхожу. Ну вкус. оно вкус вкусно. <свист> <свист> вкусно. <свист> <свист> <свист> <свист> ну вкусно. Вы в курсе, что у вас последнее вот это вино осталось только один выбор, 300 рублей в обои, потому что вы все остальные цифры назвали уже. Но Мы на нем как раз можем и передумать и быстро все переиграть. Да. Поэтому поставь на паузу и пойдем. Нет, вы давайте доделайте его. Ты нормальный вообще. Ты нормальный вообще. НОРМАЛЬНЫЙ! Уничтожь операцию. Тихо, медленно кидай просто. медленно. Навесом. Блядь, почти нахуй. Давай, тут еще нормальный патрон. Блядь, бачок у Просто через полчаса не фиолетовый нахуй. Все, на не кидай больше. Итак, у нас осталось последнее. Треха типа. Ну, ех. Ну, по нашим пальцам. Да. По вашим, да. Но у нас есть шанс передумать. Шанс только один передумать или все переделать вот. Вы схему. можете все учись переделать. Схему, конкретный вердик узнать потом. Бойная с ночей. что ли? Mm, она терпит, она, ну, это, в смысле, ну, Понимаете? вяжет, вяжет. Вот цвету. Блядь, оно цвету густое, по цвету. Блять, она по цвету самая густой, по-моему. Ну, по мне так это реально? Реально 300. Это реально 300. Железно 300, да. Смотри, вот это мы точно да. не меняем. Фиолетовое 300. Это, ну, это, Розовое, да, это, фиолетовое. Это одно, да. это одно самое. 300. Угу. Погоди, вот эти, ну, теоретически, теоретически я это смотрю, чисто мысли слов, более. Зеленый, Иван, ты сказал, короче, 1200, желтое ты сказал 700, и синий ты сказал 1700. Да. Егор сказал 1200, синяя, желтое 1700, зеленая 700. Вот это я сказал 1200. Синяя, ты сказал 1200. Давай ты называешь, как я сказал, нет, давай ты называешь, я называю цвет, и мы оба пробуем. И передумываем или не передумываем? Ну, давай. А Зеленая. Зеленая. Ты... Тогда отменьшивал. Ты вот сказал сказали. 700. И Ваня сказал 1200. Нет, не передумываю. также оставляем 700. Давай синяя. Потому что синее поприятнее, я помню. Синие, сорок, тыск, Ванька, ты сказал 1200, Ванька сказал 1700. А, блядь, вот прям мне зашло вот прям нормалек Но не у каждого из предыдущих нет, я могу уже теоретически подумать, что вот это поскольку оно, меняюсь, не, не, поскольку не, не, не, оно с запахом, я не меняю не не там не там. Поскольку оно с запахом, оно самое дорогое получается. Ну и ты сказал 1700, Ванька 700. Да, я вынужден согласиться. Ну, потому что, да, что да. это единственное запахом вино угу. Оно ну, также кислое... Но... Озвучивать. Оглашать Да, да. нет, давай, ради интереса я скажу, что вот желтая 1200, а синяя все-таки я дам 1400. Под синяя крут самое крутое нахуй, синяя. Синий, ты сказал, самое крутое, это сколько, 1700? Поменял? Ты ничего не поменял? Я ничего, полностью согласен. что? вот это четвертая группа крови, вот это третья группа крови, mm -hmm. это вторая группа крови, это первая группа крови. И здесь я теперь просто обязан, что я вот рядом с собой таскал, вот оно, удостоверение почетного донора. Вот так, and Oscar goes to... Да? Да. Да Да, потому что Ванька вот выиграл бы, если бы не поменял мнение, он бы два раза угадал, а он поменял мнение, перестал их местами и не угадал нахуй нихуя. А ты вообще ни не угадал Значит, вот я говорю, Короче, за 300 рублей, похож. вы сказали, это самое охуенное венок Вот это поворот! Я вам могу сказать Опять 1700 рублей Вот бутылочка розовая Розовая, вы сказали, 300 рублей Да, да, да, Ну, 1700 рублей это Розовая? Да Бля, ты видишь, самое поганое, оно всегда вот, самая дорогая. Я так. тоже попил, но потом. Сделать логику надо. Оно поганое. В следующий да, раз включает. Включать логику нахуй. Так, да. дальше. Подожди, давай дай я откомментирую, так как я это пропал. Смотри. Покажи тогда крупно <свят> вот эту бутылку. Крупно видно всем. Короче, <свят> вот эта э, фигня куплена в красное белое. Самое дорогое, что смогли найти. В Волховском районе. Мы так, говорим. дальше интереснее тоже. Интересно, неплохо. Вот он говорит, что, ну, то есть, ну, Синяя, и... да, вот синяя. Вот, вот сейчас еще раз пробуйте, уже все фиваниль. сказано, уже ну, сейчас не Сейчас ее объем. Да, вот, вот, это вот. не чувствуется. Это да. есть красная бесплатно. Мы сказали. Значит, банки сказал 1700, ты сказал 1200. На синее. У -у -у. В смысле? В прямом. Ванька сказал 1700 и 1200, вы оба сразу не попали туда. Розовая, вот скажи, что такое розовая? Розовая, так я вам сказал, 1700. Пиздец, он так порошком как будто отдает, да? Да, 500. а вот это за 300 рублей, вы сказ... Ванька сказал 1700 самое и 1200, Вот опять, самое дорогое всегда подделывают. Самое дорогое всегда подделывают. Так, интересно, да? Потому что это похоже на него. Дальше измененные Ванькой и неизмененный тобой, ты сразу желтая назвал 1700, оно было 700 рублей. Пожди, да? подожди, подожди, стой, так. вот это вот, Да, синенькое. Да, это вот за 300 рублей. Розовая, это розовая. Это синяя, вот скрепка, а вот нет? Во нет, это розовая, не путай. А, да, самое дорогое, Самое дорогое. дорогое. То есть вот это да, вот. Да, вы искали по 300 за розовая, оба. Так, вот сейчас давай мы его попробуем подозреваем. Да, когда самое дорогое. Шарик, это, это да, самое дорогое. бла-бла. Это самое дорогое вино. Это самое дорогое вино. что-то Это Ну не пахнет никаким. Но это самое никакое. дорогое вино. Вы искали по 300 рублей. Самое винише. дешевое, скажем. Б, блядь, и вкуса ванили нет никакого сани. Это реально, блядь. Как Кольчево сверху. Я блядь. верю, я попил его. Я первый его выпил с вами. Это дерьмо. Блядь, это днище. Но мне не понравилось. Это реально днище, я букрушки выживал, но ну, какая-то. Как с коробки, как с ковяшкой Смотрите, начнем так. Это самое дорогое было? Вот это самое дешевое. Вы сказали, Ванька 1700, ты 1200. То есть ты сказал, что это самое дорогое, Ванька на второе место. Обосрались жена. Обосрались оба. Оба. Да вы везде обосрались оба, но Ванька, кстати, один два раза угадал, но он изменил свое мнение. И был не прав вообще. Ну, короче, я думал, что он побеждает, но оказалось, что, блядь, не побеждает. Потому что дальше у нас было. Слепая, желтая. желтая. Это, желтая. да, это 700 рублей. Желтая. Вот почему добавлено вот, желтая, которая ванили по. Да. Которая... Почему ваниль. желтая? Кастило Санта-Барбара. Да, любимое, любимое вино моего подписчика Сергея. Значит, вот, желтое. Вы сказали, Ванька сначала сказал 700 ты 1700, самое лучшее поставил. Его. Ага. А потом он изменил свое мнение на 1200 и был неправ. Но оно, блядь, оно застревает Короче, Жел... Через... Короче, вы сказали желтое. желтое, Ванька на второе место поставил, ты его поставил на первое место. А это за 700 рублей. Оно Опять да. бледненького кусочек попробуй. Хвалил его, хвалил. Ты хвалил бледное, попробуй кусочек бледного. Блин, оно даже пахнет салом. Ну, кстати, его я вот сейчас с вином начал уже, когда вот ну, винца ладно, попил, и ни на что не похоже, он такой, блядь, есть, О, он такой, что-то есть, да, что-то в нем есть. То есть его можно -то... точить, сидеть, точить, точить, вот если тоненькими кусочками резать. Да. Его можно посушить, и как это, хамоновые чипсы. Да, что-то такое. Ну, мы слышали, да. всего, что самое дорогое да. опять это самое плохое, как и вискаре так его подделать, Саня я больше чем уверен, что его просто подделать слушайте, да, вы опять сходитесь во мнении в единственном, что самое дорогое вино это самое хуёное нет, нет, нет смысла подделывать за 30, как за 500 рублей это будет, да? ну вот. и короче зеленая винишка вот. Ванька сначала угадал 1200 сказал, ты сказал сразу 700 но был близок ты сказал 700 Ванька сказал 1200, но в итоге он изменил свое мнение искал тоже 700. По итогу выслушались во мнение. За 1200-700 рублей. Вот она. Карлос Серрис, Гранд резерва 2011 года. теперь про про Прочитай крепость каждого напитка. Давай. Да, начнем полный. с самого плохого, который вы сказали да, с любой, с любой, но, любой, но любой, Он самый пыль. хороший, да, был. Значит, крепость самого дорогого вина, который мужики сказали, что самое хреновое четырнадцать с половиной оборотов процентиков унижены Самое... так синяя следующая вы сейчас было 300 рублей значит у него 12 половиной оборотов меньше Самое оружие за 3. Спойла да. идет, а ура! 12, 12, мы, мы. Ну видишь, да. мы, мы люди из 90-х, да. Нет, мы что-то помним из нулевых да. уже Короче, 13,5 это меньше на 2 градуса, чем 14,5, соответственно. 13. 13. Средняя. Средняя средняя по обороте. Ну и зеленая за 1200. 14 оборотов. Чувствуется вино самая крепкая нет, нет. Самое крепкое, самое дорогое, которое бы сказали, что самое, самое крепкое, главное. 14,5. Да готлеветь маслины в него. Да я. Ширина в ебую. Красавчик. Моя школа. Для чего я. Вот видишь, хоть одного воспитал. Алкоблогера, собой друг друга воспитывает. давайте уничтожать его это хули. не займемся. Да. Как будем мешать? Убирай Самое дорогое с дорогой, самым дешёвым. Давайте мне свои два стакана большие. Давай сполоснём, чтобы было чисто. Обсоси у тракториста! Сука, чисто рифмуется на тракториста, дай пять. Вот это Вот это он сделал. Да, давай два-два. А потом другие два-два. Вы с что ли? Мы с пятницы. Мы с пятницы. О, красная стрела. Мы с пятницы на понедельник. Вот это самое плохое, и самое хорошее. Пизду потом за ошибки надо платить. Поэтому надо мешать именно те вина, которых мы ошиблись больше всего. Ну и Санта Барбара. И значит мешаем за 1200 гарлос серий, то есть среднички мы мешаем в одно. Ну и как вам купажирование самого дешевого и дорогого? Слушай, вот. Самое дорогое все равно перебивает вот этот привкус порошка, мне кажется, все равно оно поддельное. Просто его подделывают. Он чувствуется. Он чувствуется, он... ну вкусно. Да, это. На языке висит, ёптю пиздец. Господа, купажирование процесс продолжается. Все четыре бутылки налиты по стаканам, разлиты. В каждом стакане по четыре напитка собрано. Чувствую себя как вахтан, сейчас. <звы> Давай под вот эту мелодию выпьем. Немножко тишины и под ну, нее да. выпьем все четыре бутылки. Купаж из четырех все Чеки можно уже сорвать. Только ну его в ложечку уже 3200. Значит, 456. Вента Ла -Оса 2014 года, Карлос Серриэс, Гранд Академ, Резерва нравится. 2011 года. Лома ла Глория Гринза 2016 года и Кастило Санта Барбала Барбара Вальдетенас. И непонятно йогут. какого года. Только водка. Только водка и гриза. Обещай и себе водка. жить без драку. И живи один. А -а -а, печаль, это боль. Все слова переворут сплошь. Видите? А тебе за них отвечать. Это все о тяжелом счастье. Дай-ка, он налил много. Так, все четыре. И учись молчать. <шиф> ну, непонятно. Ну, интересно. Ну, вкусно. Ну, вкусно. Да, держусь. От комментариев. Ахахахахаха на моем. на самом деле Некоторые вина нельзя мешать Ничего Решать я... не рекомендуется, ребята Потому что хуй его знает, а, быть может Есть классные вина, но смешивать их не стоит Блять, вообще черного плоткое отдает, блять, это существование Пизда, а, блядь, Да. такое да, ощущение, да, мы чернозем да. жрем сейчас нахуй Ой, епта. Бабки на зелье, нахуй. Ну ладно, я вам сейчас налю, чтобы перебить Жестокий вкус мер, самого честно. вкусного, которое вам понравилось почти что. Обоим, да? За 300 рублей вам понравилось. Да? За 300 рублей вам понравился обоим. Один сказал, Егор, 1200, ты сказал, 1700. Вам понравилось самое дешевое венцо, вот перебейте вкус им. Пошел а ну а что, просто одним перебейте вот, и вы, как вы сейчас скажете так же, интересно, да. что да. хорошее вино. Нахуй тебе завтра голова, какая-то. Ну-ка, попробуйте, конечно. скажите, скажите, вот конечно. это хорошее вино, как вы и говорили. Вот это типа самое дорогое. Это самое дешевое. Это Там оно и... ублюдское, нахуй. А вы говорили, что оно хорошее. Недавно. Сейчас оно после этого купажа, оно просто. Ладно, я тоже ставил на него 1700. Да. Нет, Ванька 1700 стал, да 1200. Ой, бля. Вот с горла прям не бодите там по глотку осталось. Я пас. Оно самое лучшее типа. Мне У Мне, мне, в, мне уже бля, есть. есть. А ревидерщик ну, уже. Не, мне уже с окна ревидерщик уже машет мне. Попробуй попробуй. Вот, буквально один. Бля, вот. бля, мы только что с тобой пробовали а там, все. Ну, ну еще раз попробуй. Животное. Оба вся. такие, бля, не джаз. Егор, завершай, ну. Иван, Егор, мы с тобой продегустировали херовую тучу вина, мы с тобой продегустировали херовую тучу вина в разных совмещениях именно по этому поводу я хочу сказать тебе спасибо за то что ты побывал на моем канале уже ну раз третий, третий и давай с тобой выйдем за, за наше понимание. Я хочу, чтобы ты появлялся на моем канале чаще. Я хочу сказать, ребят, действительно, этот выпуск приурочен к Международному Дню Донора. Ставьте, если вы не сдаете кровь, вы салаги. Так что, ребят, спасибо вам за все. Лайки. Кстати, если я сдохну... Давай не здесь только. Меня не поднять. Мне... А, я Саня, тут задумался. Лад, первый а, первый дайсер вот я... сбалкула их-то. Парни, парни, парни. Под... А я вот подумал. Под трубой а Парни, а вот я подумал. А как он делает? Парни, а я подумал, ну как бы об этом говорят. Не надо думать, но вот если я помру. Блядь, так тяжело всем вам будет, блядь, нахуй. Ну, а меня будет носить? Нет, я буду в гроб положить, нести, это же все надо. Это же пизда. Саня. Надо худеть, парни. Вывод один, надо ходить. Две... Тебя Две... любят, блядь, дочень дохуя народы, поверь, и ты, блядь, пушинкой будешь, когда тебя толпа потащит, нахуй. Да? Нихуя себе вот это заявление, блядь. Хэппи энд! у меня встал! Убери, да убери за с тобой нет, их. Слесил бы тебе чат. В 33, еху, пока не готов. Ещё только воспитал играть. Но! Смотрите, вот там. Когда-нибудь. <з sales> или вот там. Или вот Когда-нибудь. Вот Богу, не ГБТ видите не вижу, ничего не знаю. Не пасу, как хочу. Теперь это пойдет больше всего. ты, конечно, Я кричу и хули пустак. сюда. На стой ста. Я боюсь, получил полицию. ха! Хамский он получил по лицу, ефта. А, ха... хам... ха... по <решит> <решит> не еще, А вот прикосновение Я не знаю, я